Друзья, привет! С вами магазин 812 ФОТО, и сегодня мы с вами поговорим о нестандартной оптике, а именно китайской и российской оптики для ваших фото и видеокамер. Давайте на них поглянем Это видео специально было записано мной для того, чтобы немножко вам рассказать про российскую и китайскую оптику, поскольку очень много предубеждений связано с этой оптикой. И я вас прекрасно понимаю, буквально несколько лет назад, когда у нас в магазине появлялась эта оптика, я очень сильно скептически относился к ней, потому что для меня было невозможно, что за эти деньги можно получить пусть даже мануальный, но хоть что-то нормально показывающий объектив, потому что до этого из... Бюджетного можно было взять какой-нибудь там бывший советский объектив, который ты с переходником ставишь, все вручную как там работает, немножко со скрипом его надо чистить, картинка получалась неконтрастная, картинка на открытых диафрагмах не была резкой, была жуткая боязнь контрового света, и тут появляются компактные металлические хорошо сделанные китайские объективы и современные российские объективы которые показывают себя совершенно прекрасно, у которых, несмотря на свои выдающиеся технические характеристики, у них они практически не боятся контрового света, они дают хороший микроконтраст, они дают очень маленькие хроматические операции ими приятно пользоваться, потому что они тяжелые, металлические, стеклянные. их просто-напросто просто приятно достать, вот так вот и показать: смотри, сколько здесь стекла, подержи в руках, смотри, как классно все сделано, как очень приятная вещь сама по себе. Поэтому надо немножко переступить через себя, попробовать этим попользоваться, поскольку мы с вами живем в очень интересное время, когда родная оптика не равно оптимальная по соотношению цена-качество и иногда даже не самое лучшее в целом по качеству картинки. Так, например, уже все давно, все уже последние пару лет живут с тем пониманием, что фиксы от компании Sigma гораздо резче и при этом чуть дешевле, чем все родные. И буквально через несколько лет мы с вами столкнемся с тем, что будем уже всерьез выбирать между родным объективом системы либо каким-то китайским они будут уже скорее всего автофокусные они будут скорее всего дешевле и при этом они скорее всего будут еще и резче а выглядеть про то что мы сегодня будем говорить находится вот здесь вот на столе вот в таком вот интересном ракурсе здесь у нас в основном китайские объективы и немножко российских зенитов почему будем говорить сегодня про них потому что Именно их многие, особенно начинающие фото и видеолюбители, очень сильно боятся. В целом есть такая тенденция, что стоит брать все только с тем же самым названием, которым у вас и камера. Если у вас камера Canon, то и оптику всю Canon, и вспышки все Canon, и так далее, и так далее, и так далее. Но с каждым годом покупать родное Canonское или, или Nikon, Sony, Становится все сложнее из-за того, что цена на них остается такой же высокой, а альтернатив рынок нам предлагает все больше и больше. И если раньше по оптике были варианты, а, например, других японских производителей, либо корейских производителей, японские, например, были сторонние у нас всегда Tamron и Сигма, а корейские, например, были Самьянги. Вот. И даже тогда, учитывая, что это были японские объективы, Многие все равно, особенно продавцы в оригинальных магазинах Canon и Nikon, всегда вас отговаривали от того, чтобы покупать какие-то альтернативные объективы. Потому что они дешевле, они хуже были сделаны, и в целом хуже было качество. Но с каждым годом эта разница все меньше и меньше. Так, например, на современную Sony A7 очень многие с удовольствием покупают тамроны. 2875, например, с диафрагмой 2.8. Он легче, он компактнее, он сильно дешевле, чем родной 2470 от Sony. И при этом не так уж и сильно и уступает в качестве. И вот последние годы у нас еще начала появляться и китайская оптика. Если к китайскому свету, к китайским вспышкам, китайским трёхсим стабилизаторам и китайским дронам мы с вами уже привыкли, то... Привыкание не такое быстрое, потому что оптика считается более сложным продуктом, чем какая-нибудь вспышка, и денег, естественно, просят за это гораздо больше. И все-таки оптика мы с вами воспринимаем как что-то такое более монументальное из серии японских самурайских мечей, либо немецкого оружия, которое должно собираться очень умными дядьками на заводе, в которых там поколениями уже люди делают оптику и передают из уста в уста то, как это нужно делать. Но благодаря современным технологиям производство оптики сильно облегчилось. Так, например, если раньше для того, чтобы создать, например, вот такой вот знаменитый Гелиус 42, который был слизан с Цейса во времена после Второй мировой войны, когда завод практически полностью немецкий Цейс был перевезен в Подмосковье в город Красногорск, который и по сей день выпускает вот такие вот объективы. И производство этих объективов доверялось кучке очень умных и опытных людей, то сейчас мы можем взять с вами какую-то оптическую схему, запихнуть ее в 3D-симуляцию на какой-нибудь хорошенький мощный компьютер, чуть-чуть подождать и посмотреть на результаты этой самой симуляции. И понять, где эта оптическая схема не идеальная, и что можно поменять. И благодаря нескольким таким буквально симуляциям можно придумать какой-нибудь объектив, который будет довольно неплохо сделан, будет, довольно, будет давать нам довольно хорошую картинку, и при этом не будет стоить каких-то страшных денег, потому что сил на его производства было потрачено довольно мало. Потому что, как правило, мы с вами, если покупаем дорогой какой-то объектив, мы с вами платим не только за металл и стекло, из которого он сделан, мы также с вами платим за бренд, мы также с вами платим э, часть денег, которые были потрачены на разработку, и мы с вами платим зарплату тем умным дядечкам, которые из поколения в поколение делают Оптику, Но современные технологии делают всех равными и позволяют нам пользоваться более дешевыми, но довольно достойными объективами. И сегодня, собственно, мы про них с вами и поговорим. Итак, в магазине на день записи этого видеоролика у нас есть четыре бренда оптики. В первую очередь, конечно же, это российский «Зенит», сделанный в Красногорском заводе КМЗ который находится в подмосковье это металлические мануальные стеклянные что очень важно очень тяжелые объективы как правило для зеркальных камер у нас есть 50 миллиметров 1.2 у нас есть 85 мм 1.4 у нас есть гелюс 42 в старом корпусе под резьбу м42 и в новом корпусе под никон под canon также вот на вот эту камеру сейчас у нас снимает fisheye 16 мм 2.8 и есть тоже вот относительно новенький 8 мм 3.5 с углом зрения в 190 градусов все эти объективы есть под nikon под canon и некоторые из них есть под редьбу м42 соответственно в принципе, все эти объективы можно поставить на практически любую современную камеру. То есть на зеркалку мы ставим напрямую, на беззеркалку мы ставим с переходничком. Из переходничков у нас есть вот такие вот прекрасные кайф-концепт металлические, алюминиевые и латунные. Например, вот этот с Nikon на Fuji и вот этот с M42 на Fuji. Поскольку объективы у нас мануальные, у нас нет необходимости тратиться на какие-то электронные переходники, мы можем воспользоваться просто качественными, но мануальными переходниками и совершенно спокойно их поставить на нашу беззеркалку. Объективы эти все, кроме 50 мм 1 и 2, они полнокадровые. Вот этот объектив рассчитан под... Кроп-матрицу, кроп-матрицу с кропом полтора. Соответственно, на кроп без зеркалки, либо на микро 4 третьих совершенно спокойно также встают. Далее у нас есть одни из единственных объективов, которые автофокусные. Это китайские Yongnu, которые очень многим будут знакомы по, по производству вспышек и видеосвета. Вспышки видео видеосвет довольно хорошие. И объективы совершенно точно отрабатывают свои деньги. Все они, как правило, в пределах 10 тысяч рублей. Они автофокусные, они с электронной диафрагмой, они пластиковые, они элементы оптически сделаны также, скорее всего, из оптического пластика. То есть они довольно легкие, они довольно дешевые, но при этом довольно неплохие, особенно в сравнении с такими же объективами, но оригинальными от Nikon, от Canon. Они у нас под Nikon и под Canon также. Все полнокадровые. Далее переходим уже к более интересному. Для беззеркалок у нас есть вот такие вот малыши, выполненные из алюминия и стекла, также латуни. Это мануальные объективы от китайской компании Мейки. Это полностью мануальные объективы, это только фикс-объективы. И самое интересное, что здесь у нас нет ни одного зум-объектива. Пока что китайские производители в основном делают фикс-объективы, потому что они чуть попроще в производстве, у них поменьше оптических схем, и они в целом попроще в производстве. Поэтому пока смотрим только на фиксы. Благодаря тому, что эти объективы мануальные, они довольно дешевые и при этом они хорошо сделаны и они довольно надежные. Поскольку в них нет никаких моторов, нет никакой электроники здесь сплошная механика, которую китайцы очень хорошо научились делать за последние 10-15 лет. Все кольца с очень хорошим сопротивлением крутятся, кольцо диафрагмы переключается без кликов что очень классно подойдет людям, которые снимают видео. И также кольцо Фокса, у него очень длинный ход, что также очень понравится людям, которые будут снимать видео, видео на эти объективы. На большинство вот этих объективов я для вас подготовил немножечко кадров, с помощью которых вы сможете оценить качество этих объективов. Я использовал в основном объективы Мейки, потому что они сделаны сразу под беззеркалки, и тестировал я их на своем Fuji xt 10 Да, на нем всего лишь 16 мегапикселей, это кроп-матрица, но даже картинки в 16 мегапикселей, тестовых чартов, э, вы сможете оценить, насколько эти объективы хороши даже на открытой диафрагме. Вы посмотрите сразу на резкость, на контрастность, на наличие хроматических аберраций и сможете понять вообще, насколько стоит рассматривать эти объективы. И только после того, как вы посмотрите на картинки, обязательно зайдите и посмотрите, сколько они стоят. Я не буду вам портить впечатление, но я думаю, вас это очень сильно удивит. Для примера, нашим посетителям в магазине я очень люблю доставать эти объективы, давать им в руки, покрутить. И только потом спросить их мнение, а сколько, как вы думаете, этот объектив может стоить. И как правило, называют цену от 15 и выше. И покупатели всегда очень приятно удивлены, когда узнают настоящую цену этого объектива. Все тесты произведены э, в виде фото, со штатива, чартов, помимо сухих, кадров на практически все объективы будет несколько кадров с этих объективов в реальных условиях в основном это будет с 35 мм 1.4 Итак, давайте посмотрим что же у нас есть от компании Мейки. Самый малыш 28 мм 2.8 очень компактный очень резкий, очень резкий даже на открытый все-таки 2.8 и с компактной беззеркалкой помещается в карман зимней куртки Дальше у нас есть вот такой вот 25 миллиметров 1.8. По э, фокусному и диафрагме он довольно интересный, особенно для кроп-матриц, потому что это получается чуть больше, чем 35 мм в эквиваленте на полный кадр. Но, к сожалению, не самый мой любимый объектив из линейки Мейки потому что он немножко софтит в, в зоне расфокуса. Но те, кто его все-таки покупали, на него не жалуются. Далее у нас идет 35 мм 35 миллиметров две штуки 1.7 и 1.4 оба совершенно прекрасные объективы просто тот который 1.4 чуть подороже и чуть более светосильный дальше у нас также идет две штуки 50 миллиметров есть вот такой вот f2 тоже довольно компактненький и побольше есть 50 миллиметров 1.7 и Особенность этого объектива то, что это один из немногих объективов в мейке, который сделан под полный кадр. То есть вот такой вот небольшой объективчик. Вы можете поставить на свой Sony A7, на новенький Nikon Z, либо на Canon R. И буквально за небольшие деньги получить себе мануальный полтинник. Учитывая, что на современных беззеркалках а, есть два основных Ассистента при фокусировке это фокус, пикинг и лупа, поэтому фокусироваться с этими объективами не составляет никакого труда, да, чуть медленней, но какую-то неторопливую съемку можно проводить совершенно спокойно. Далее мы с вами у нас есть широкугольник широкугольник это у нас мейки 12 мм 2,8 под кроп-матрицу. Есть еще совсем фишаи, но их я доставать не стал, поскольку не являюсь их фанатами. Вот. А вот ширик 12 мм очень-очень приятненький. Имейки собирается с помощью вот этого объектива потихонечку влезать на рынок уже автофокусных электронных объективов. Вот есть, например, под полный кадр, под Sony E, 85 мм, 1,8. Фокус мануальный, но... Диафрагма уже электронная, то есть диафрагму можно менять уже с камеры. И при вращении кольца фокусировки у вас автоматически включается лупа на камере. Также идет полностью все данные об объективе на вашу камеру. И все это сохраняется в EXIF. Очень удобно, очень легкий, хотя объективчик сделан относительно неплохо. Единственное, вот кольцо фокуса вот вот болтающееся, это не только на этом экземпляре, это на всех объективах. 85.1.8 под Sony E. Так, на этом мейке у нас заканчивается. И последний бренд, который у нас появился и будет появляться все новые и новые модели от него, это компания Viltrox. О компании Viltrox вы тоже могли знать по видеосвету, по мониторам. И вот компания Viltrox начала делать объективы. И очень и очень интересные. Из того, что у нас сейчас осталось в наличии, это вот такой вот... Это вот такой вот Вилтрекс, 20 мм 1.8. Полностью металлический, очень тяжелый, металлическая даже бленда. Внешний дизайн очень напоминает лейковские объективы, если вы видели их. По качеству он очень хороший, он стоит меньше 30 тысяч рублей, что для широкоугольного объектива хорошего качества, пусть даже мануального, на полный кадр, на беззеркалку Sony E, Блин, ну это очень хорошая цена. А самое интересное, это все таки широкоугольник под полный кадр, 20 мм. У него выпуклая линза. И, и как правило, если вы видите выпуклую линзу на вашем объективе, то это значит, что вы не можете накрутить никакой фильтр, даже защитный. А уж про какие-то специализированные я вообще молчу. Да, существуют системы фильтров с квадратными фильтрами. Но для таких вот широкоугольных объективов они, как правило, все очень дорогие и не самые удобные. Но даже тут китайцы оказались прогрессивнее всех остальных. И помимо того, что они положили в комплекте металлическую лепестковую бленду, как обычно с такими объективами идут в комплекте, они положили вот такую вот прямую. И помимо того, что это просто более компактная бленда для этого объектива, еще здесь сделана резьба под фильтр 82 мм. А это значит, что вы сюда можете посадить какой-то защитный фильтр, либо, например, поляризационный фильтр, и совершенно спокойно снимать пейзажи. 20 мм, в принципе, для большинства пейзажей очень хорошо хватает. Помимо этого, от Viltrox у нас уже были автофокусные 85-ки 1.8 под Fuji и Sony. Продались буквально вообще моментально. И ожидаем в будущем новые объективы от компании Viltrox. Там будут выходить под беззеркалки автофокусные светосильные объективы. Например, под кроп-матрицу будет 23 мм 1,4, будет 33 мм 1,4 и 56 мм 1,4. Все автофокусно, все с электронной диафрагмой, все небольшого размера. И все это будет стоить также до 30 тысяч рублей. Для людей, которые снимают на фуджи, просто подарок. И даже для тех, кто снимает на микро-4 третьих на Panasonic и Olympus, а также, например, на Blackmagic и на кропнутой беззеркалке Sony тоже будут совершенно отличные объективы. Предварительные тесты показывают очень классную техническую картинку, будет очень интересно посмотреть, что же в итоге у них получится. Вот так для примера выглядит мануальный объектив Мейки 35 мм mm, 1.4 mm, на кроп-матрице на Fuji. Очень компактный объективчик. Внешне очень хорошо с ним сочетается. Очень все плавно крутится. И совершенно отличные кадры на него получаются. Также на любую беззеркалку вы можете с переходником поставить какой-либо объектив с зеркальных систем. Вот буквально за несколько секунд с помощью переходника у меня стоит зенитовский 50 мм 1.2. 50 мм 1.2 на кропе, вот в таком вот размере. Мануальный. Остается только попасть в фокус. Я надеюсь, у меня получилось немножко изменить ваше мнение по китайским объективам, если вы относились к ним предвзято. Пишите свои мнения по китайским и российским объективам в комментариях. Возможно, у вас есть какой-то свой опыт пользования. Возможно, вы заказывали какие-либо другие объективы. Неважно, важно, это you know мейки, также существуют бренды и другие, например, очень популярные и бывают даже довольно дорогие от компании Seven Artisan. И постоянно появляются все новые и новые производители китайских объективов. Пока что в основном это мануальные объективы, но начинают появляться и автофокусные объективы. Поэтому начинайте рассматривать их уже сегодня. Приходите тестировать, смотрите не только наши обзоры, смотрите западные обзоры, смотрите, читайте статьи с большим количеством интересных э, тестовых материалов для того, чтобы посмотреть э, на то, что эти объективы могут за свои деньги. И если вы приверженец того, чтобы покупать не всегда самое дорогое, но покупать самое лучшее по соотношению цена-качество, то все чаще и чаще в поле вашего зрения будут попадаться вот такие вот китайские и вот такие вот российские объективы. Ну, а на этом у меня все С вами был магазин 812 фото. Надеюсь, вы потратили это время с пользой, узнали что-то новое. Обязательно заходите к нам на сайт, в наши соцсети. Ну, и обязательно навещайте наши магазины, когда это будет возможно. А с вами был магазин 812 фото. Счастливо!